Здравствуйте! Так, ждем, когда люди появятся. Пишут, здравствуйте. Так, так, так. Очень хорошо. Прекрасно. Прекрасно. Поздравляю всех с праздником, с Днем Победы. В общем-то, у нас тоже должна быть своя победа. Надо победить Путина, победить всю эту шоблу, эту мразь, которая хуже фашистов. И будем праздновать. Так что, я думаю, у нас все впереди. Так, включайтесь, кто хочет пообщаться по видео. Сегодня... Пользуясь случаем, хочу сказать, что в 21 час, час с Марком Фейгеном будет эфир на народовластие, так что тоже приходите и тоже будем общаться. А завтра будет эфир с ну, воскресный порожняк, так что приходите тоже и там пообщаемся. Очень хороший формат, это хорошо, что хороший присоединились. Очень здорово. Пишите сюда вопросы, буду отвечать и э, присоединяйтесь. Так, так, так, так. Ага, вот, очень хорошо. Так. С Победы пишет. С Победы. Слава, привет. Привет, привет. Спасибо. С праздником. Хотя... Спасибо, я... тоже поздравляю. Я не верю, что это праздник, сегодня день величайшей а скорби. Ну, да. а, факт остается ну, да. фактом. Я сейчас <с буду с коллегой вечером записывать видео о том, как я сегодня и еще некоторое количество выпускников Поехали. У нас же призыв. Все. У нас война с коронавирусом. Поэтому нас всех собирают сейчас 4, 5, 6 курсы. Зачем? Затем, чтобы заполнить то, что они решили сделать клиниками для коронавируса ковидарии. Это будут огромные площадки. Абсолютно святые, прошу прощения. Дай бог там будет защита. И нам задается вопрос, за сколько вы готовы продать свое тело? Проститутки берут, по-моему, больше в месяц, чем врачи. Ну, так ну, они же, за живое тело берут, а тут просят мертвое тело продать. — Вообще вот я Нет, в своей ты... жизни многократно видел, видел, что с телами происходит потом, после смерти, и, О, я да. не знаю, вот, как-то как это, продать тело, не знаю, как. Ну, надо, надо наверное, стопроцентным атеистом быть полным, чтобы на это согласиться. Или наоборот, сильно верующим. Да, скорее сильно верующим, потому что, вот будучи стопроцентным атеистом, что я, что моя любимая, мы вообще желаем, чтобы нас сожгли и наше естество отправили в небо, а из неба в космос, потому что мы все часть одной большой вселенной. Хорошо, Хорошо. спасибо, что по пообщался праздником еще раз счастлива Счастливо. Так. Ага. Так, кто тут еще ощущение что все сошли с ума кругом победы бесия, ряженые форму детей одевают, ноги сходят с ума ну безусловно а как же так так и должно быть когда у людей нет больше ничего кроме вот этой так называемой победы, то, конечно, мозг сносит капитально. Сегодня вот в Саратове какой-то был этот авто, автопробег, посвященный победе, ну и тут же какой-то дяденька въехал в дерево. Ну Я эти фотки в эфире покажу, наверное, в на воскресенье, там на лобовом стекле написано «Никто не забыт». Да, вот никто не забыт, и дяденька въехал в дерево. Так, ага. Вот попробуем открыть. Хочу вас видеть с президентом, пишет. Спасибо. Это серьезное доверие. Как перевернуть, а ага. да? Да, Алё, да. Привет. Да смотри, на еду тут, блин, это тут тоже дураков этих полно, этих ездит с флагами. Ну, в ПСБшнике 100%. Ну, не все же ПСБшники. В ПСБшники, они понимают, за ФСБ... что они, они работают. Да-да-да, это... это Волгоград. Это... Короче, тут тоже парады какие-то были с утра. Ну, дураки. Едут зарожай, сейчас, блин, встану. Блин, тут хлеба набрал, короче. Иду, смотри, блин, это... я, я тебя ждал в 5 часов. По Москве. Смотрю, Ой, вы отключились. Да. Дядь Слав, это... Хочу да. поздравить тебя, э, твоих родителей, подблагодарить. Ну, им царствие небесное, конечно, за победу, за это то, что... Ну, я думаю, что мы выжгем нахер эту всю сраную путинщину. Вот, все будем стараться. Ане, тете Ане, хочу пожелать здоровья детишкам твоим, Терпение самое главное. И чтобы нам тоже терпение, ну, и фарта. Кто еще да. Спасибо. — Спасибо Дядя, Я тебе вчера... — Как мне на почту не отвечают? — Как? Там на волонтерской так, почте не ответили? — Так, вчера, я написал... Я... Да, не знаю, не отвечают что-то, но я все равно там так нет-нет пропаганду веду, то есть понял, там у меня группа, ватсап, телеграм. — я сам зайду, вот. отвечу, не, не волнуйся, я просто как так это, перепоручил, но ладно, сам, сам сделаю, так что... Ага, все, понял, дядя Слав, давай, все там, всем привет. Хорошо. Ждем счастливо. тебя. Спасибо. Давай, дядя Слав, пока. Пока. Так. Угу. Кого еще тут? Так, так, так. Ага. Вот еще. Очень хорошо. Много людей. Здравствуйте, слав Добрый день. С праздником. Праздник, ну, честно, никакой радости, я бы сказал. Так и не должно быть. Радость, когда когда победили, а когда нас во всех, как говорится, конечно. Ну, мне тут... Бывшие коллеги, там знакомые, друзья во Вконтакте шлют вот эти все 9 мая открыточки, там все. А им в ответ от Валеры Авроры, там Николая Никулина, это про воспоминания войны, как их штраф роты закидывали, как расстреливали, ну тупо уничтожали людей, там русского мужика. Пополнение шли и в прорву под немецкий пулемет. Как бы хочется, чтобы люди и чуть-чуть это знали. Не, ну понятно, люди люди это знают, они просто не хотят это вспоминать. Но самое главное, что они не хотят вспоминать даже о дне сегодняшнем, что, что с ними делают и делают не хуже, чем немецкие пулеметы. Ну понятно, что война идет по всем фронтам, уже переместилась в интернет там. Переместилась она уже в продукты, лекарства, в условиях в больницы. Это все расходится там. Вот. я вам писал много раз в это вещество на почту, но как-то не отвечали, как-то игнорировали. Там я год назад там даже донаты посылал, вы не зачитали, думаю, ну не знаю, куда деньги ушли. Я что-то как-то ну что-то не стал больше писать ничего. Потом вам... На телеграм уже... пиши, телеграм-то есть, я отвечаю с всем. всем. Ну хорошо, ну просто что-то почта почему-то не работает. Я вам писал на ВВ Мальцев 64. Вот. Ну, там вообще... очень много писем, вполне я допускаю, что я мог что-то просмотреть. И, И некоторые письма, там... некоторые... ну я стараюсь читать все. Не факт, что все читаю, да, но стараюсь читать все, но не на все письма отвечаю. Некоторые не требуют, в общем-то, ответа. Там были ну, вопросы или просто какие-то вещи, которые я сюда, так сказать, загрузил. Просто мне не было не система донатов непонятно. Дошли деньги, не дошли, что-то ответа я так от вас не получал. Ну, думаю, ну обычно донат прошу. я все зачитываю, но но вот что то пропустить. Ну, это же, Бывает. Ну, это, целый, это целый год прошел. Ну, в принципе, ладно. Я просто рассказываю вам. В принципе, я вам посылал видео, когда мы там на Ярудейском месторождении горели, 2017 год. Я помню, было... где-то ставил даже это, я помню. Вы только фото вставили, так аккуратно меня обошли, в принципе, хорошо. На тот момент я там работал. Вот. Сейчас полгода, как и оттуда уволился, все. Мне там бардак надоел в этой нефтяной промышленности. Тут же газ идет в трубах, тут же варят с искры, все, когда надо им срочно что-то делать. Вот. Ну как бы, что-то мне страшно как-то стало немножечко. Но я думаю, что-то я чувствую, что беда будет какая-то. Я что-то перебрался в Петербург, жил в Омске, в Омске жизнь закончилась. Ой, да, да. Жизнь в Омске закончилась как-то, и все, и я уже не стал. Вот, уже. Работать я перешел уже в Петербурге, стал уже работать инженером медтехники, вот уже вижу какие больницы, где что, ну по Питеру там, вот вчера с Нальчика прилетел, там аппараты поставили, ну потихоньку учусь уже новой профессии, уже кое-что освоил, так что все по, понемножечку, так кто ж мне названивает, так что вот, на меня тут пытается достать, отбиваю вызов, вот, что... Хорошо, ну приходите что? в эфир, интересно, я... поговорите про все эти газовые дела, пообщаться, очень интересно. Ну, в принципе, я у Валеры Авроры кое-что там рассказал, там эфир есть. Вот. Ну, это ладно, я что хочу сказать, что... Я своих коллег сколько рассказывал, ребята, ну, ну жопа же творится, ну что вы. Ну, а что ты, типа, на Навальный, типа, прихвостень там, американский, ну хорошо. А наше правительство, чьи прихвостни кого они прихвастают, они сами в себе что ли, ну в общем тут такие споры я там разворачивал, меня окунали просто и все, я уже не могу уже с ними, я уже все уже сейчас думаю, сейчас думаю, когда-нибудь вас жопа достанет, думаю, ну когда-то же должно это достучаться до них это, ну не знаю, пока зарплату им платят, а они спокойные. ну когда платить перестанут, может быть тогда начнется проблемы там, еще что-то да-да кстати Вячеслав, я ходил на ту революцию когда это было объявлено Дело в том, что я все фотографии поудалял, что я там увидел. Это было в Петербурге, это было в Смольном. Я не знал, что тогда переместилось событие к, к этому Кисакискому собору. Вот и все. Стояло много автозаков, куча бойцов Росгвардии. И когда я уже зашел в Чернышевскую станцию, меня схватили, посмотрели сумку в охранники. Ну вот эту рюкзачок. А там пусто, ничего нет. Они удивились. И отпустили. Нечего. Все, я убежал. Так что вот такая революция была. Ну, в качестве начала вполне хорошее. Как начало вполне хорошее. Самое главное, чтобы было продолжение. Я не знаю. Что-то люди пока все еще заткнулись, что-то молчат. Своих коллегами разговариваю, они что-то не это, да нет, да кто же, да что, блин, ну ребята говорю, ну, ну не будет ничего, ну дальше все, ну, ну нефть не кончится, типа, ну не кончится, не будет нужна. Ну как она будет не нужна? Ну как это что? Прямо вот все уповают, что столько сейчас же вахт есть, сейчас же столько вахтовиков стало. Ужас, там, вся Омская, там, Башкирия вся едет на вахтах, там мало кто по месту работает. Вот. в общем, там вообще это много. И сейчас вот коронавирус, вот хотят мои коллеги поменяться. Им мозги компасируют, то одни даты назначат пересменки, то в обсервацию их надо куда-то закинуть, чтобы их там поменять. Там с губернатора ямал там указы какие-то идут, что нужно срочно как-то чего-то, ну как бы их на две недели куда-то их спрятать, чтобы они там, пере, как говорится, посидели. Если болезнь, тесты не покажут, тогда запускать их на вахту. То есть они жутко боятся, что если начнется падеж среди вахтовиков, тогда уже и нефть взять не смогут уже, нефть прекратит течь. Вот этого я вижу, что и руководители сети нефтяные очень этого боятся, что не смогут потом, если что-то, они там перестраховываются, кто с Москвы, кто с Питера, объявляя их рассадниками коронавируса. Там их тех отдельно, тех отдельно. Там изобретают какие-то методы, что-то выдумывают, в итоге людей уже взяли билеты, говорят, все сдавайте, типа друг, другая дата, там другой пункт. И, короче, там уже непонятно, там уже каша течет, уже не, не знаю, там уже билеты невозвращаемые, Кто что компенсирует? В общем, не могут соорганизовать нормально. Вот. Ну, не знаю, там к какому-то может быть уже решению уже пришли, вроде как утвердилось там план, что заезжает на две недели, мерят температуру, берут тесты. И потом после этого уже допускают до работы. а Чтобы тех потом вызволить. Вахтовиков, которые уже больше месяца там работают. Уже почти два месяца там зависли. Понял. Такие новости. Понял, хорошо. Приходите к нам в эфир. Будем общаться. Я думаю, что все будет продолжаться. И все закончится для Путина очень херово. Я не знаю, как закончится для нас но рассчитываю, что в любом случае мы победим, так что еще раз с Днем Победы счастливо да, счастливо, как-нибудь выживем. <свят> <свят> добрый день, Георгий Стехас. привет, Георгий, привет с Днем Победы так борьба с СУФСБ по Иркутской области Литвинова 13 предупредили сразу Сердечный приз. Такие проблемы. Организует полная жопа, травля, шантаж давления. Вот. Ну, как-то подробнее напишите или расскажите, что происходит. Так, поздравляю с Днем Победы. Спасибо. Вячеслав, с Днем Победы. Вот. Ага. Кто-то подключается. Ага. Здравствуйте, Вячеслав Мальцев. Да, привет, привет. А, а, как дела у вас там? А? Как дела? Как дела? Нормально, слава Богу. С Днем да. Победы. А, Восторг. С Днем Победы. Всего хорошего. Ой, это... Я тоже смотрю новости, только, только наоборот. То есть в Чите не допустили качегара положить цветы, там ужас дикий. Не допускает, типа, что строить себе ну, черти что. Школу 4, там 4 забора, типа, галючую проволоку хотят, там. черти что творится, грубо говоря. О, да. Творится безумие, если люди вон ну, да. по одну с портретами дедов ходят. Это что тут? Да, Все, да. это уже край, это уже там есть разумные люди, да, и есть вот такие водолазы, да, эти, орловские водолазы, так их назовем. Все, других нет больше, то есть разделилась Россиюшка. Вот так. А я вот насчет суда, то есть мне вот адвокат сказал, что вот а, в конце, в начале июня будет какого, а, пойдем какого формальности обсудим, короче, будет суд, у меня же будет вот так, вот надо так. будет сказать о том дне и, и часть когда суд, попросим сторонников, чтобы они пришли, поддержали ага. ну, это по поводу понимаешь? штрафа суд, да? да, у меня штраф это я раз... помню, помню, я прекрасно все помню, слава богу забывчивостью пока еще не страдаю Мараз меня еще пока не накрыл Хотя все впереди. Если будем долго раскачиваться, то когда победим, то вот, так, вот такой вот приеду на каталке. Поэтому лучше победить сейчас. Ну да. Надеюсь, что, блин, мне просто самому второй раз в Москве попасться, на... как просто случайно. Случайно мне самому интересно. Просто сейчас Мальцев, вот смотрите. Вот у меня вот... я. Я когда с Красноярска приезжал, вот там продали квартиру, здесь налог получается. Налог, получается, за квартиру надо заплатить. Читай, штраф, и налог, получается, будет что-то наподобие. Я знаю, что налог надо будет заплатить что-то наподобие этого вот, это, это, знаю. Получается, Вы сказали, что если нет квартиры и так далее, а вот фишка в том, что я, когда была оформлена квартира на меня непосредственно, то есть сейчас я живу в Подмосковье, там продали, с родителями живу в Подмосковье, в Звенигороде, а получается налог придет, получается, на, то есть на квартиру, которую я должен оплатить, и штраф, это как бы повлияет что-то, как вы, что вы скажете на вот это? Да я не знаю, в любом, я как бы не не вырубился, это надо точнее, точнее, о чем речь, я так и не понял. То есть налоги к штрафу никакого отношения не имеют, штраф они попробуют взыскать в любом случае, не, не, не глядя на налоги. Да и налоги, я думаю, они не глядя на штраф попробуют взыскать, то есть они будут взыскивать по максимуму, а наша задача не дать им ничего, то есть нужно... Ну, нужно... Да, они да. да. а не, не повлияет на, на мое решение? Допустим, мне сказали, адвокат сказал, что хорошо, я тоже надеюсь на хорошее, Они а не повлияет тот налог на вынесение суда решения? Вот так. Да, суды вообще по барабану, суды там такие басманные, что может на его решение повлиять, только э, как бы уже заранее э, обозначенная цель. Сейчас я так понимаю, что цель им поставят всем судам только одну. По любому поводу сшибать с людей деньги. Вот по любому поводу, прав, не прав, виноват, не виноват, потому что откуда надо взять деньги, поэтому это только может повлиять на решение суда, больше ничего. А, ну все понятно. Короче говоря, особо не повлияет да, налог, знаешь, что заплатить надо будет не знаю, там заплатим, заплатим, не знаю то есть, а штраф, что а, подали как СПЧ, короче, что за меня оправдает, либо придется выплачивать, то ли не знаю вот, фишка в том, то, что вероятность, что я, у меня доля, вот, допустим квартира, то есть в где в Бурятии одна вторая, допустим я знаю, что мама боится, что квартиру могут отнять вот это, видите, как человек не, ну если квартира записана на тебя, то, конечно, если не, будет не, решение суда. а? Не на меня, не на меня. А тогда а просто... как они? вторая отношение? Одна, одна вторая часть. Одна вторая часть это ну, Мы одну почистить. вторую, значит, заберут. Значит, нужно постараться переоформить эту одну вторую часть. Вообще, если как бы бодаешься с государством, не должно быть никакой собственности. Вот у меня нет никакой, не было никакой собственности. Я поэтому прекрасно мог бодаться всегда. Понимаете, да, да, вот это тоже думаю, блин, я, как бы, так получилось, так сказать, все у меня это, вот так. А. Спасибо, еще раз с праздником, счастливо, удачи. Обращайся, помощь там, что там, будет штраф, можно как бы, как бы помочь там. Ну, с... Я говорю, напиши, свяжись, я, я же говорил, на телеграм лучше всего. Ну, я понял, да. На я телеграм написал, э, да. вот на мой, не на телеграм канал, а на, на ник вот этот мой. И все. А и... Моя, да. Какое вынесение будет, я вам напишу там, короче говоря. Да, да лучше раньше, чтобы связаться, чтобы какие-то бумажки посмотреть, я прошу адвокатов помочь. Счастливо. Да, там, там спасибо, счастливо. Пока, удачи. Пока. удачи. Пока. Так. Путин, как идиот, стоял на параде, да, и мимо летели самолеты, привет мульчишу, вообще было очень весело, конечно. Я говорю, ну это я оставил на понедельничный эфир, но там есть некая, так сказать, эксклюзивная информация по поводу того пролет самолетов мимо Путина. Потому что там были приняты совершенно какие-то беспрецедентные меры. Такого еще не было. Ну, по крайней мере, я не знаю, что такое было. Так что в понедельник я расскажу. Пишет, нафига тебе квартира? Живи мечтой. Хороший прикол. Вот такие дела. Почему не упал самолет? Вертолет упал. Я думаю, что этого достаточно в Крыму. В Крыму в, виде, в результате парадных мероприятий не могут же они все упасть. Так что все они не могут упасть. Так, сейчас я посмотрю, кто еще написал. Ага. так, так, так, давайте еще соединяться, то вот было еще несколько, и куда-то слетело, я смотрю, парад идиотов пишут, ну да. Из-за своей рассеянности телефон дома оставил когда за хлебом магазин ходил мог бы видео на Оскар снять по бедобеси, да, вот я не понимаю, почему все не снимают вот Детей с, с, на голове у него танк какой-то, да, там каких-то придурков на машинах, где у него там ну, на крыше машины башни Пришпандорина. Может он повторить с башней на, на крыше машины ездить. Можем пишут повторить. Ну, повторяю, в общем-то, ежегодно это повторяют они. Их и дураки, блядь, и жуткие дела, конечно. Это все потрясает. Я говорю, ну, край, конечно, девочка, стоящая на гвоздях в честь победы. Меня спросили, как к этому относится. я говорю, ну, как же, ну, так же вы этих всяких ядросов заставили на гвоздях стоять, они же тоже патриоты. Только девочка стояла 75 минут, а в честь каждого года а, без войны, после войны, по минуте. А они вот 75 лет, но ну, по-взрослому стоять, то есть, и цикл с глазами пожизненно. Так... А как вы относитесь к детишкам одетым в форму? Ну, по-разному по отношусь, в общем-то, униформа, я, я не могу сказать, дети всегда играют в войну, и всегда дети будут играть в войну, но им не надо это навязывать, понимаете? Я думаю, что в советский период это было правильно, то есть униформы для детей найти было очень трудно, военные формы, обратите внимание. Оружие, которое было бы детское, похоже на настоящее, очень трудно было найти. Ничего этого не было. Советские могли это сделать? Могли. Но почему они это не делали? Потому что они знали, что такое война. Не хотели это культивировать ни в коем случае. Помнишь, когда Варвара была в детском саду? И у них был в Саратове городской конкурс. Mm -hmm. Их одевали. форму, там, пилотка, то есть, ну, как положено. Mm -hmm. Георгиевские ленточки Одевай, угу. помнишь? Да. Вот мы форму одели, а ленточку. А это... ленточку, да, не стали не одевать, да. Давать. Да. Можно даже здесь свои поправки такие вносить. Не выхожу с вами в эфир, не, не хочу попалиться правильно? Ну, в эфир можно и не включать э, видео, да, вот так э, говорить. Вячеслав, моя говорит, вы после седьмого года неизвестно на что живете, нашла в интернете, можете ей лично объяснить сейчас, что и как в прямом эфире. Ну, живу я в основном сейчас на донаты, по крайней мере с тринадцатого года, да, там. Или с какого? С 2014 -го года. До этого у меня были какие-то финансы. Я, в общем-то, в 90-е годы достаточно богатый человек был. Заработал очень много денег на том, что мы занимались охраной, перевозкой машин из-за рубежа. И многое другое делали. Поэтому фу, все деньги, которые у меня были, они, к сожалению, кончились. Да, поэтому я сейчас живу фактически... Вот на то, что присылают люди. А тогда у меня деньги были. И, в общем-то, не нужно было мне каких-то взяток брать и влазить в какие-то коррупционные схемы. Почему? Потому что я знал, что буду революционным лидером. И знал, что потом вот такие вот будут задавать мне вопросы. И вы знаете, поймать меня, как в этом, на врагах очень невозможно. Почему? Потому что... Если бы у этих ФСБшников была хоть какая-то информация, а хоть каких-то там серых, да, там делах, и они бы ее уже выложили давно-давно. У меня не было никаких серых дел, все было абсолютно открыто. Я, я уж не уснущла, к не очень люблю деньги. К сожалению, мне это в жизни мешает, потому что деньги – это сила определенная, а у меня этой силы не очень много. Но мне всегда хватало, то есть Боженька так все устраивал, что мне всегда хватало. На, на то, на что я задумал, если это правильно, у меня всегда хватает денег. Ну надо начать с того, что ты всю жизнь работаешь. Да, есть, я всю жизнь. Начиная с скольки лет. 17? лет ну начинаю. я еще и подрабатывал, да. Но 17, 17 лет ты работаешь, вот ну, сколько да. я тебя знаю, ты работаешь. Ты нигде ни у кого ничего не украл, ни, нигде ничего не прижал. Когда ты мог зарабатывать сам так, как ты считал это нужно, ты зарабатывал. Сейчас ты живешь, фактически, я вот так это сказала, на зарплату, которую тебе платят люди. Размер этой зарплаты... Люди определяют сами. Просто никого ни к чему не обязываешь, не устанавливаешь никаких цифр, сумм, и никого ни в коем случае не обязываешь это делать, как делают те люди, с которых спросить как раз таки можно за это. Ну, да. Когда человек работает всю жизнь и получает деньги, как сказать, в что я подключаю, никто не подключается. Да, мне иногда даже очень как-то грустно, потому что, ну, потому что есть определенные проблемы всегда финансовые в связи с тем, что я никогда не пытался кого-то ограбить. Да. Привет, Киргин. Добрый день. Привет, жене. Я часто слышу, и да. она как-то кадром. Очень хорошо, да. да. Да, он, например, говорит С праздником! Ну, праздник. У вас тоже с праздником Ну, здесь никакого праздника в Америке нету, никто не отмечает. Я, конечно, новости не смотрю поэтому без, без понятия А 8, 8 мая? Нет Здесь все ждут э, конец, э, конец э, мая, это праздник такой, который без календаря Вообще у американцев очень мало выходных и здесь, в принципе, ничего не отмечают. Лучше всего этим работникам государства. У них больше праздников. А у всех остальных 4 или 5 в течение года выходных дней. Может 6. День независимости 4 июля. Да? День благодарения, Крисмас, День независимости, День труда и Мемориальдэй. А те кто работают на федеральных государств а ну еще новый год новый год это всегда первое только первое чтобы люди протрезвели <говорит> <говорит> <говорит> вот а, да и тут намного меньше праздников это одно из первых вещей которые меня поразило здесь намного меньше праздников чем в россии и даже я сам с казахстана с казахстана. вот а так здесь не отмечают здесь даже не упоминают об этом. Я, честно, не видел. Ну, как бы по новостям может пройти рутинная какая-то сводка. А так сейчас все сфокусированы на коронавирусе. Нас начали открывать экономику, все республиканские штаты. У нас вот разрешили по улице ходить без масок, только если в публичные места и в магазины. Часть бизнесов открылась, даже спортзалы начали открываться. Но им запретили больше, чем 25% от максимального количества, то есть они открываются, кинотеатры и спортзалы открылись, но если через 3-4 места сидеть, грубо говоря, и поэтому, но вообще в целом тут интересно сейчас происходит, Трамп, Трамп очень сильно пытается открыть экономику, потому что на него давят банки, банки, потому что народ начал разоряться. И вы были правы насчет того, что будет с вертолета деньги кидать. Сейчас идут разговоры о том, чтобы 2000 долларов платить каждому налогоплательщику в Америке, пока полностью не откроется бизнес. Но это единственный выход, чтобы стимулировать экономику. Потому что то, что они сделали в девятом году, это безумие. Но это капиталистическое безумие, то есть они еще находились в том мире. И а это не спасает. Они же видели, что это никак не спасает. Если ты поддерживаешь крупные корпорации, ничего не меняется. Надо поддерживать самых нищих, чтобы у них были деньги, чтобы они эти деньги расходовали. Тогда экономика будет жить. Чтобы они Но. проели, вот как эти ублюдки нам говорят. Вот если им раздать деньги, они их проедят. Вот это самый лучший вариант использования денег. Чтобы они их. проели, чтобы они купили шмотки, чтобы они купили технику какую-то, телефончики и так далее. Вот это главное. Да. Ну, собственно, здесь так и происходит. Народ, который получил, они заплатили по счетам заплатили свои кредиты, потому что очень много американцев живут от зарплаты до зарплаты, у них даже 5-6 долларов свободных нету, они получили зарплату и тут же заплатили везде. Соответственно, да, это действительно пошло в экономику. Дети, как обычно, ругаются. Ну да, и здесь я знаю, что многие потратили. Я, кстати, читал некоторые комментарии к видео, которое я вам послал, и э, насчет фудбэнкс, бесплатной еды. Mm -hmm. Мы последние несколько дней, из-за того, что немножко полегче стало, и можно было, на У нас 40 минут пляж от нас, мы ездили на пляж, и я заметил, что еду раздают в школах, то есть американское государство платит за обеды школьникам. И все это время, когда был коронавирус, потому что они не хотели, чтобы продукты пропадали, они эм, эм, раздавали бесплатно еду всем школьникам. То есть это без вопросов. Все то же самое, что они получили бы в школе. Плюс отдельно мы проезжали мимо эм, церквей. Практически у самых крупных церквей везде бесплатная раздача еды. Вот это, вот это нормальная человеческая логика, и это логика будущего, с сегодняшнего момента и будущего. Вот та логика, которая у путинцев, что если что-то не продали, чтобы не сгнило, надо выкинуть, надо на обочину вывалить. Это полное безумие. То есть вот сейчас весь мир увидел, что раздавать деньги выгодно, как это не парадоксально, кормить на халяву людей выгодно. То есть сейчас выстраивается модель будущего. Как в будущем, когда люди не будут работать или в большинстве своим не смогут работать, как будет существовать система, в том числе и экономическая система, а будет существовать так, что придется людей кормить на халяву, да? каждый должен иметь... Право на зарплату он может не иметь право на работу. Так вот, путинская система не хочет этого делать и, и откручивает все назад, куда-то в феодализм, в рабовладельческий строй, и так далее, туда, когда еще деревянный сокой пахали. Но она же не изменит, она же эта путинская система не остановит время, она не может она... система сломать всю другую систему. Это как бумагой питаться воду удержать. Она просто со временем разорвет всю эту систему. Но еще здесь, по-моему, последние исследования вышли, показывающие, что люди, которые работают на удаленке, более продуктивны. Что, в принципе, это логично. Народ дома встает, им никуда не краситься, не одеваться. Собрались, знают, какой объем работы сделать. Сделали. Соответственно, они могут даже больше сделать, потому что они знают, как только они закончили, они могут пойти своими делами заняться, нормально поесть, Они а 15 минут бегать между этажами. В Америке вот одна из экономических тем, которая здесь, вот, дикий капитализм. Здесь эм, э, вот эти вот эм, карточки. То есть mm -hmm. в России у меня не было, но ты отмечаешься, не дай бог ты на минуту опоздал, не дай бог ты на обед сходил и не успел. И люди в буквальном смысле иногда бегут, лишь бы не опаздывать и не оставаться дольше после работы. Плюс здесь нет практически оплачиваемых больничных, то есть больничные идет из разряда. Каждый день ты работаешь, ты получаешь там, ну, что там 20 минут к своему больничному. Если ты заболел, и у тебя есть больничный, ты берешь больничный. Если ты заболел, и у тебя нет больничного, ты, ты свободен. Ты можешь за свой счет просто уйти, тебе никто ничего платить не будет. Но больничные в многих корпорациях они сливаются с отпуском. То есть интересно, да? То есть ты либо берешь в отпуск, либо больничный. Либо если у тебя твой больничный затянулся, ты берешь, потом не берешь отпуск в этом году. Сейчас все это изменится. Сейчас, конечно, огромное количество людей, как оказалось, не нужны. Ну, uh -huh. вот, что, что показал коронавирус? Показал, что огромное количество людей абсолютно не нужны. Ни на каких местах. Показал, что масса людей могут работать на удаленке. То есть, человечество получило колоссальный опыт. И я говорю, и остался вопрос, откуда брать деньги, как этих людей содержать. Этот вопрос решить не так сложно, я думаю, что очень быстро придут к общему мнению, как решать этот вопрос, что, в общем-то, людей придется кормить на халяву, и что на самом деле это не кормление на халяву, это выполнение обязательств перед людьми, потому что если человек родился, здесь он родился, является он гражданином, все, пожалуйста, выполняйте обязательства. И обязанности он свои будет выполнять в том объеме, в котором вы можете предложить. Вот тоже парадоксальная ситуация. То есть есть масса людей, которые могут так сказать, предложить себя использовать на все сто. А это не востребовано, их даже на 10% процентов не могут использовать, не то что на все сто. Так что же он ничего не должен получать, что? Поэтому, конечно, с вот этими выходными, с больничными и совсем остальным, я думаю, сейчас все будет утрясаться и утрясаться таким образом, которое будет страшным сном для республиканцев. В Америке, которые к этому не привыкли. Для них это будет вообще вынос мозга. То есть они будут пытаться этому противостоять и не смогут. Почему? Потому что там есть выборы и противостоять этому невозможно, потому что есть еще демократы, которые говорят, надо вложить триллион. И, и начинают кампанию по то, чтобы вложить триллионы, раздать его, и Трамп говорит нет, надо в два вложить два надо вложить. Почему? Потому что он должен сказать больше, и вот это во ну, да. многом повлияет на развитие будущего будущего, потому что там есть какая-то политическая конкуренция в странах, где Но, нет никакой значит, конкуренции как красиво политическая конкуренция как раз все. А? Вы, в счет политической конкуренции, здесь очень хитрая система. Так как здесь representatives, представители, да, представительская система, тут они продвинули лет 20 назад закон, который называется «Gerrymandering». Это когда депутат или избираемый выбирает свой регион, и они его разделили так, если вы посмотрите, просто зайдите там, карту любого штата, и как они разделены по регионам, по голосованию, откуда выбирается конгрессмен. Они это делают так, там иногда просто через весь штат идет узкая полоска. Да, да. Выбирают только республиканцев. Да. И именно из-за этого американская политическая система сейчас в таком большом кризисе, потому что две радикальные стороны выбирают двух радикалов. Либеральных радикалов и республиканских радикалов. И они просто творят безумные вещи, что одни законы продвигают безумные, что другие законы продвигают безумные. Но благо пока только из-за того, что система двоичная, есть дом представителей, есть сенат. Если дом представителей продвигает закон и сенат его не одобряет он не принимается поэтому сейчас демократы очень сильно проиграли собственно импичмент потому что сенат не одобрил республиканцы сказали нет и у них там всего надо было два или три голоса чтобы на самом деле его сместить поэтому здесь очень интересная система и Республиканцы будут биться до последнего, я уверен. Вот вспомнили Володина, не... это как раз вот тебе вопрос, что в Америке он написал все очень плохо и что деньги выдали для того, чтобы люди платили э, за лечение. То есть вот как кажется, э, Володина, наверное, что все 100%, -100 в Америке заболели и поэтому им все выдали деньги, ну, чтобы на... они платили на... за лечение. Насколько я знаю, все обязательства по лечению еще в начале эпидемии Трамп взял на себя. Поэтому государство выплачивает все, все, все лечение, связ, связанные с ковидом. А, потому что в обратном случае госпиталя разорятся, потому что это очень дорогостоящее лечение, это очень дорогостоящий постой, грубо говоря. Люди по, ну, один день в американском госпитале в среднем, Стоит от полутора до двух тысяч долларов. Да, ну там Поэтому... практически у всех есть страховка. Что... Ну, это не, не на, на самом деле не так уж все радужно. Ну, ну понятно, что не радужно. В американских госпиталях есть целые отделы, которые занимаются тем, чтобы людям без страховки найти хоть какую-то страховку. Потому что в обратном случае это идет на благотворительность, это списывается с налогов. Но если 90%... Но все равно у человека никто у человека почку не заберет, чтобы нет, нет, И понятно, нет. что этого человека в любом случае будут лечить. Никто же ему не да. скажет, что нет страховки, иди Это понятно. уже Такого... чистая да, формальность, дела, дела уже да. финансовых структур, как, как решить эту финансовую проблему. Нет, так, чтобы, грубо говоря, сказали, нету полиса мс иди домой. Включился. А, вот. У меня уже uh -huh. включается все. Сейчас у меня там со, с, с этими с, э, волонтерами эфир. Так что я прошу прощения. Жду, Георгий. Приходи всегда с удовольствием. Помоги, Мое удовольствие. Приходи. Всем счастливо, да. всех поздравляю с праздником. Пока-пока. До свидания. Так. так, так, так. И завершаем. Счастливо.